Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньори Тадзи, где мы учим испанский язык быстро, всего лишь за 3 минуты. Сегодня мы с вами выучим будущее время, futuro simple. Ну, вернее, одно из будущих времен. futuro simple. Обычное будущее время. Формируется оно прям очень и очень легко. Давайте сначала разберем как оно формируется, и потом разберем, когда оно употребляется. Легкость формирования футуру вот, симпли будущего времени заключается в том, что окончание глагола, то есть спряжение глагола, не влияет на спряжение футуру симпли, потому что окончание у любого глагола, там у первого спряжения, у второго и у третьего, одинаковое. Давайте начнем. Когда мы говорим о себе, это «э» с ударением. А теперь, аш, эл, ella, usted, а, nosotros, nosotras, hemos, vosotros, vosotras, ейс, ellos, ellas, ustedes, ан. Давайте теперь приспрыгаем какие нибудь глаголы. На первое спряжение, на второе, на третье. Первое спряжение. Это глаголы, которые заканчиваются на ар, да? Абляр. Я обларе, Ту облараш él, ella, usted, hablará, nosotros, nosotras, hablaremos, vosotros, vosotras, hablareis y ellos, они, вы, hablarán. Второе escringение. Uh, comer, да, есть, Глагол, который на R. Мы возьмем comer. Yo comeré, Ты comerás, él, ella, usted comerá, nosotros, мы Comeremos vosotros, vosotras Ну и последний, который на третье изображения глагола на er, мы возьмем, ой, который на ir, вернее, мы возьмем vivir, жить, да? Yo viviré, tú vivirás, él, ella, usted vivirá, nosotros, nosotros vosotros. Восстотраз, биберёйс и ellos, ellas, ustedes, биберан. Теперь, когда употребляется будущий симпл. Будущий симпл используется для будущего действия, для будущего, да, для действия, которое выполняется в будущем, но они не запланированы. Например, э, я по, буду поеду в Испанию, да, биехаре Испания. Ну, как бы просто это не запланировано. А если я скажу уже через конструкцию, которую вы у меня уже знаете, ir plus a инфинитив, бу яира Испания. Обозначает, что и это действие уже запланировано. То есть я знаю, когда я поеду, и я намереваюсь поехать, прям поеду. Например, si tengo dinero, me un coche". Да, «Если у меня будут деньги, я куплю себе машину». И также еще разница в футуру Чаще всего обозначает еще законченное действие в будущем. А вот конструкция ИР плюс А плюс ингентив выражает намерение начать какое-либо действие. Например, «Yo да? я выучу немецкий, либо «boy я буду учить немецкий. Вот такая разница, пересматриваем еще раз это видео, если вы не видели видео где я объясняю конструкцию ИР плюс А плюс Винтип, обязательно его посмотрите. Подписывайтесь на мой канал, если у вас есть какие-то вопросы, то пишите в комментарии на все отвечу. Ставьте лайк. И еще переходите на мою страничку www.senioratati.com, где много полезной информации про испанский язык и не только про испанский язык. И подписывайтесь на мой инстаграм.